Всем привет! Оказывается, в морских водах аварии случаются не реже, чем на автомобильных дорогах, и в сегодняшней подборке вы увидите самые масштабные корабли крушения, которые причиняют многомиллионный ущерб. В январе 2021 года у берегов Турции в Черном море произошло крушение сухогруза. Из-за сильного шторма судно не выдержало таких волн, и во время надвижения очередной волны сломалась его носовая часть. Капитан этого контейнера контейнеровоза немного не подрассчитал с габаритами судна и зацепил разгрузочный кран, который понес за собой значительные разрушения в тайваньском порту. Оказывается, дрифтовать можно не только на машине, либо эти кадры со съемок нового «Форсажа», либо капитан корабля – яростный фанат «Вин Дизеля. После этого видео вы вряд ли захотите вживую наблюдать, как корабль спускают на воду. Если вас когда-то волновал вопрос, что будет с лодкой, если она врежется в плотину, то вот вам наглядный пример. Капитан контейнеровоза не справился с его управлением и врезался в пришвартованный корабль, стоящий на разгрузке. Когда ты большой и сильный и не видишь ничего вокруг. Я думал, что сброшенный якорь протаранит эту лодку насквозь. В начале 2020 года гигантский танкер сел на мель и накренился на правый борт. Спасатели эвакуировали весь экипаж и смогли поднять судно, чтобы достать с него груз весом 250 тысяч тонн. Но из-за серьезных повреждений судно не подлежало ремонту, поэтому его пришлось потопить намеренно. Неважно какого размера ваш корабль, он все равно не сможет устоять перед силами океана. Мне кажется, этому уже пора дать научное определение по типу закона подлости. Ну просто как они могли врезаться на таком большом пространстве, где больше никого нет? А вот у вьетнамских лодочников это оказывается в порядке вещей. Эти два танкера не смогли разойтись в водах Сингапура. Я даже не представлял, что это будет с такой силой. <связывая> На этих кадрах еще один грузовой корабль, который вырезался в причал и снес практически половину пирса. Хорошо, что рядом не оказалось людей. А вот еще одно видео, где судно врезается в пирс. Из-за неисправности в управлении, капитан этой яхты успел сознательно ее перенаправить в деревянные доки яхт-клуба, чтобы избежать столкновения с набережной, где находятся люди. А так можно увидеть, как твои миллионы падают в воду из-за неправильной страховки. Но владелец оказался счастливчиком, и страховая компания возместила ему ущерб. Капитан этого контейнера-воза не справился с управлением и врезался в кран для строительства моста. А это именно тот случай, когда тебе вечно кто-то мешает поспать. Этот случай произошел в Босфоре. Огромный грузовой корабль из-за неисправности в управлении врезался в дом, стоящий на набережной. Во время спуска лайнера на воду у буксировочного катера оторвался трос и он не успел от него отплыть. Из-за большого количества песка произошел перегруз баржи и она начала тонуть. Это наглядная демонстрация того, что жадность вас погубит. А вот еще одно видео с перегрузом баржи, но им повезло, что такое количество дерева упало в воду и не потопило судно. Кажется, что сейчас этот круизный лайнер вот-вот врежется в мост, но он проходит под ним, как ни в чем не бывало, в отличие от этого корабля. По одной из версий, в этом заключается вина капитана, так как тот не учел, что судно без пассажиров намного легче и плывет выше. У этого танкера отказало управление и поэтому он столкнулся с волнорезом. Этот лайнер не мог остановиться и сел на берег растолкав рядом стоящие корабли. А это, наверное, страшный сон любого капитана, когда огромный ледокол догоняет твой корабль, а тот не может набрать скорость, чтобы от него уплыть. Такое ощущение, что это муляж, экран был надут воздухом как воздушный шарик. Именно так выглядит рыбалка на эсминце, когда никто из экипажа не взял с собой удочки. Капитан этого лайнера немного не подрасчитал со скоростью судна и из-за этого потопил разгрузочную платформу. это именно тот случай, когда капитаны двух лайнеров что-то не поделили между собой и решили устроить настоящий морской бой.